Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о ценах на строительные материалы. На самом деле здесь сложно так, наверное, как-то сказать, что конкретно происходит. Но это, я думаю, много всяких там взаимосвязей. Смотрите, здесь в Финляндии они изначально были ценные, нифига не дешевые. То есть они значительно были выше. Был в магазине, спросил по поводу подорожания. В принципе, примерно... Древесина подорожала на 70% по отношению к прошлому году, металл примерно около 50%. Но здесь нужно брать все-таки в учет, что все изначально дороже. И да, действительно много заводов, которые работают в России, именно настроены и созданы специально для того, чтобы продавать за границу. То есть это ну, предприятия, которые именно на это и рассчитывалось. Но это, это нормально по большому счету, это экономика. И у нас здесь, ну, пока люди будут покупать, в магазине мне сказали так, что я-то, получается, ну, вот вообще сам по себе, я беру подряды у меня подряды включают от генподрядчика, да, <coughs> уже полный комплект материалов, я только крепеж покупаю. По крепежу могу сказать, что крепеж подорожал, ну, скажем так, коробка шурупов, тысяча штук для гипса в лентах, подорожала по сравнению с прошлым годом на 1 евро. Раньше стоило там около 10 евро за коробку, теперь оно стоит 11 евро за коробку. Гвозди немножко подорожали и так далее. То есть, ну, какое-то такое более-менее ну, нормальное. Правда, по поставкам, там вот одну фирму покупал, то есть, то нет, но не всегда есть наличие. Как-то странно, посмотрим, что будет дальше то вот в магазине сказали так, вопрос, тут люди хотят приобрести, хотят получить сейчас, а этого нет в наличии, соответственно, из-за этого цены растут, и то есть товаров очень много нет в наличии. Ну, а связано-то это все, конечно, с этими и пандемиями, и транспорт подорожал у нас в Финляндии, как бы, ну, добыча нефти в мире сократилась, по идее цены должны, ну, потребление тоже сократилось, цены должны, по идее, пойти вниз. Так нефть что сделали финны Они взяли и акцизы добавили Поэтому в принципе уравняют Тут переживать за то, что государство Как бы, скажем так Обесценит или Сделает беднее своих подданных Любое и всегда и везде То есть тут не нужно брать конкретно Россию Или конкретно Финляндию Всегда это было, есть и будет Просто соотношение там разное Многие еще, кстати, ошибаются Почему-то странно Говорят, что считаю, но у вас там такие зарплаты, ребята, не смотрите на зарплаты и того, сколько платится в час. Тут вопрос, сколько у тебя остается, и что ты можешь на это приобрести. И зачастую, если посчитать ваши там зарплаты и наши зарплаты, я не беру самый край низа и самый край верха, а среднее что-то брать такое, да, то получится, скорее всего, даже у наших может оставаться меньше денег, ну, меньше они, точнее, могут себе позволить что-то приобрести, если это приравнивать там, к хлебу, к молоку, к каким-то таким вещам. Потому что квартира трехкомнатная в Хельсинки, да, вот снимаю. То есть ежегодное повышение цен. Соответственно, я в таком снимаю в гетто и так далее. Ну, просто, чтобы ради цены. Трешка стоит сейчас почти уже 1200. Это как бы еще... Это недорогая квартира, там, без каких-либо ремонтов и так далее. Вот, соответственно... Ну, такая себе история. Поэтому, кто там что считает, вопрос, что остается. Вот это самое главное. Значит, что я могу сказать свое мнение по поводу, что произойдет и к чему это приведет, скажем так, по большей части. Ну, вот если взять Россию, то сейчас, конечно, пострадают те люди, которые уже начали строительство. И, ну, скажем так, они в той стадии, где не остановиться. То есть уже точка невозврата пройдена, то есть нужно все равно доделать, потому что будет не ликвид, будет еще что-то, то есть никак не остановиться. Те, кто хотел строить, они могут в принципе либо пойти во банк и начинать строить, но непонятно будет однозначно, сколько это обойдется строительство по итогам. Потому что собрать коробку это, ну, это фигня, это там, 20% от, всего, от всей стоимости дома. То есть его доделать до конца, это совершенно другие деньги, нежели коробка. Поэтому здесь сейчас произойдет вот такое, что очень много от отщелкнется людей, тех, которые планировали сами строить, самостройщики. Потому что, ну, как я все время и говорю, что самостройщики – это те люди, у которых нет денег оплатить труд специалистов. Хотя многие спорят с этим. Ну ладно, бог бы с ним. Это можно будет сделать отдельное, нужно, нужно сделать отдельное видео, еще одно по поводу самостройщиков. Вот. Но сейчас все-таки эти люди, у которых нет денег на строительство дома, именно дома, я называю домом не каждое строение, да, а именно дом, в котором есть одно, второе, третье, пятое, десятое, который соответствует каким-то нормам, а не просто там я ослепил из того, что было, а вот потом уже то, что было, то, что получилось, назвал домом. Ну, поэтому эти люди, ну, скажем так, не, не станут начинать строительство. То есть примерно 50% людей, скажем так, прекратят строительство. Ну, планы на строительство закончатся. Тем более вот эти все истории по поводу продать квартиру где-то и построить себе дом, на сегодняшний день уже, уже не актуально. Это риски такие, что можно вообще, в принципе, надо палатку приобретать изначально. Чтобы наверняка хотя бы где-то можно было перекантоваться. Вот. Значит, что произойдет в профессии? Вот Как взять строителей самих по себе? То есть сейчас, пока бум еще есть, присутствует, да, будет много людей, те, которые... Ну, скажем так, на хайпе приходят, вот там берут, работу предлагают, давай-давай, бери-бери, ну, отличаешь молоток от мастерка, уже хорошо, в принципе. Да, но это все сейчас пойдет на спад, так как количество все-таки начнет уменьшаться, да, и много людей не будут браться за какие-то вещи. Вот как раз-таки те люди, у которых есть финансовые ограничения, они, как правило, нанимают людей больше всего это по цене, но это с этим связанное. Скажем так, поэтому низкая квалифицированная сила в России, она из за счет этого, скажем так, очень популярна. Соответственно, когда происходят такие кризисы, а кризисы я уже получается какой? Третий. Это уже четвертый кризис. Переживаю в профессии. Поэтому по большому счету я так сильно не переживаю. Вообще, по большому счету. Руки есть, ноги есть, желание есть, работа всегда, скажем, найдется. Была бы шея, хамут найдется. Можно это отнести к такому. Но очень много вылетят тех, которые вот именно на хайпе пришли, что-то была работа, а дальше они не являются ни специалистами, не могут ничего самостоятельно делать. Поэтому они будут перенаправляться и уходить из профессии. Самые стойкие, самые сильные они останутся в профессии, это для, вот как раз таки для строителей и для всего строительного рынка это достаточно хорошее истечение обстоятельств, потому что чистка произойдет и чистка произойдет э, именно по качеству, потому что э, станет меньше людей, которые, скажем, за низкую цену могут делать да, что-то хорошо, у них работы меньше станет, потому что заказывать их тоже будут меньше, ну и соответственно как бы это это все прочистит это будет хорошо значит что по другому еще добавить по поводу цен и так далее цены сейчас в России там максимально приравняются я думаю что к европейским то есть те заводы которые продают за границу я не знаю кто этому причина и так далее да но это будет логично достаточно если здесь просто не считается сырая Сырая доска вообще как строительная, да, по сути. Поэтому здесь есть определенная квалификация. Ну, не квалификация, а классификация, что доску для этого, для этого можно использовать. Такую или такую. И вот и это все начинается. Это нужно как бы делать именно по таким принципам. Соответственно, в России этого нет. И цена строительства, цена материала, все это было можно было сырого закупить, где-то посушить. Но это совершенно разные материалы, разные Стройки. Там, кто считает, что вот каркасник это там плохой или еще какой-то. Ну, без разницы, пускай люди считают, у каждого есть свое мнение. Э -э, газобетон и все блоки кирпичи тоже сейчас все это подорожает, это никуда не денется. Все будет это как в пропорции, оно и будет идти. Э -э, то есть цены. Соответственно, смотрите, получается так, что каркасник, вот если брать э -э, здесь, он будет, ну, скажем так, там дешевле не намного, чем взять какой-то другой дом. Там может быть там это, так, примерно 200-500 евро будет на квадратный метр в разнице. Но вы получите каркасник быстрее, он будет достаточно эффективный. То есть и вопрос вот здесь по большей части зависит кредит. Поймите, что все привязывается к кредитам. В России тоже скоро сейчас начнут давать кредиты такие, которые нормальные, как и в Европе. Будет все то же самое, только не будут давать для самостройщиков, а будут давать фирмам. И это будет, в принципе, правильно. Это ну, так все равно придет примерно, как произойдет здесь, ну, как во, во всех остальных странах. Можешь взять кредит, если у тебя есть работа постоянно, еще что-то, еще что-то, там кредит, кредитная история. Тебе дают, ты плати, потому что для банка выгодно, не выгодно, а важно иметь в залоге ваш дом как единицу недвижимости. И важно, чтобы это была единица недвижимости не построена руками самостройщика, который примерно приблизительно что-то может быть и представлял о строительстве, да, и думал, что он лучше всех построит. Но на самом деле таким не является, потому что, ну, большинство самостройщиков, они просто даже не не, скажем, не знание в блаженстве, то есть вы даже вы делаете можете делать ошибку и даже не подозревать, что вы делаете ошибку. Ну вот это просто как бы такая себе история. Значит, смотрите, банки когда дают кредит, да, и люди берут кредит. Вот здесь уже начинается вот 200 евро разница на квадратный метр. Если вы берете там ну, средний дом, в основном строится такой 120-140, вот что-то что-то в этих краях. 140. И вот если вы умножаете 140 на 200, да, то вы получаете это дополнительно к вашему, скажем так, ежемесячному платежу. Во-первых, по всем этим финансам банки могут ограничить только суммы какой-то. Да? От этого будет зависеть даже, получается так, у вас вариантов и не будет. Вы там подходите, вам дали определенную сумму, на эту сумму вы можете построить каркасный дом там, скажем, 120 квадратных метров там из блоков вы можете построить там, ну, предположим там, 100 метров квадратных да, или там, 90 И из кирпича, там, еще что-то там если продолжить обшить там, камнем, да, то вы сможете построить там, может быть 80 или 70 метров квадратных поэтому семья, она будет исходить вот именно как раз таки что, ну это как бы это нормально, что ты можешь получить по максималочке за, вот, за то, что ты можешь, тебе дадут в банке, какие деньги. И соответственно, чтобы твой этот ежемесячный кредит, платеж, который ты должен платить, который у тебя был бы максимально меньше, потому что там на 25-30 лет дают, когда кредит, и то есть это такие обязательства, что одному будет достаточно непросто платить. Нужно, чтобы двое человек работали в семье, тогда это будет ну, адекватно соответственно все и придет вот именно к, к вариации вопрос а сколько вам платить придется в месяц да, за вот тот или иной дом если вам его дают поэтому здесь э, очень простая схема и никто тут не парится насчет этих каркасников каркасники строятся дома строятся все равно 50 лет вот мой старый дом да и получается но ну, по сути по сути, разломать да, есть варианты построить новый, но это нужно опять обращаться в банки. Мне остается вариант только вот ремонтироваться понемножку, потихоньку. То есть, я-то просто сам строитель, да, я не тот самостройщик, как большинство. То есть, я в профессии всю жизнь, поэтому я немножко все-таки отличаюсь. Хоть и сам строю для себя, и по тем же причинам, потому что... У меня нет денег оплатить работу специалистов. То же самое, но это немножко все-таки в моем случае, наверное, по-другому. Хотя все равно могу сказать, что для себя я уже не буду так выпендриваться, мне это не нужно. Я понимаю прекрасно, что мне не нужно продавать эту работу. Это очень важный момент. Вот, поэтому, а кто там говорит, что вот нужно так или так, да мне вот, честно говоря, без разницы. Как это будет, гвозди вот, они в одну линию, там не в одну. Во-первых, зрение портится, у меня уже идет. Э, то есть, во-вторых, после второго покраски дома, да, как-то ты их особо и не видишь. Плюс, плюс ко всему, зачем вот специально на них смотреть? То есть есть какие-то деф дефекты здесь. Да я вижу, что это дефекты. Ну и что? Ну и что? Что с того? -то? Мне как-то это все не настолько. Печалит или, или еще как-то да. Тем более сейчас, если такие цены Ну хорошо, можно купить сорт А там Террасовые доски Которая будет там какая-нибудь такая Супер-пупер, блин И собирать ее там вот с этими С приспособами там сбоку Да, я бы ее собирал По сути, блин, в два раза дольше Чем я просто в нахаловку закрутил шурупы Да я их не вижу, эти шурупы Они на, на самом-то деле, древесина закрывается Но есть какие-то тут маленькие-маленькие отверстия это без разницы, поймите. Просто с возрастом, с возрастом, и вот в строительстве, когда ты находишься, да, ты можешь как бы относиться, какие-то вещи есть перфекционистские, которые ну, просто каленым железом, ни, никак не ни, ни выжечь из сознания. А к каким-то вещам относишься вот, больше как к эстетике. Эстетика, то есть можно вот назвать это, индивидуальная терраса. Она такая есть. Но ну, вот она вот где-то доска кривая. Где-то косая, где-то стык разошелся Ну и что? Ни у кого такой нет, другой Меня это устраивает, что мне Функционал на свой выполняет Поэтому вопрос стоимости и ну, трудозатрат Это и было бы ключевое Скажем так И вот вся история в России Произойдет именно Приведется к двум Важным факторам Это как раз таки, когда банки начнут выдавать кредиты И у вас Будет право выбора какой дом построить, ну, то есть вы будете отталкиваться именно от ежемесячного платежа, а не от, и, скажем, квадратуры, да, максимально, что вы сможете на эти деньги построить с максимальным платежом. Ну, то есть сознание людей будет, вот, что каркасник это не каркасник, это уже все будет по-другому. Вот. Это первое. Второе, это чистка произойдет по кадрам, скажем, квалификация у людей должна повышаться. И третья ситуация, это вот цены, которые заводы подставляют сейчас на Европу, да, они предлагают такой же, ну, скажем так, примерно такие же цены будут выкидывать на внутренний рынок. Соответственно, все ценники вырастут в разы. Ну, нужно все-таки понимать, в Европе, там, и в Америке, там цены изначально, они просто, как бы, в разы выше на местном рынке. Соответственно... По большому счету у производителей тоже появится возможность, когда цены примерно снивелируются, то вы тогда будете получать возможность приобретать хороший качественный товар у себя на внутреннем рынке. На сегодняшний день он был ну, да, в прошлом году, скажем так, не актуален, потому что цена была заоблачная. И все комментарии, которые писались, да ой, сколько стоит там эта сухая строганная доска, кому она нужна, кому нужен такой дом. Ну, вот когда... Вы получите какое-то ограничение, да, либо цена у вас будет, сыромятину продавать будет либо запрещено, либо невыгодно, грубо говоря. Да, будут вот У нас в магазине ты не пойдешь и не купишь просто сырую доску, потому что она не считается строительной доской. Вот и все. Вас ограничили, производители ограничили, продавцов ограничили конечный потребитель тоже находится в ограничении. Соответственно, есть какой-то здравый смысл, скажем так, в ограничениях. Это не всегда плохо. На самом деле, вот эти все законы, они ограничивают людей, не знающих от возможности сделать неправильный выбор, то есть сделать ошибку. Я считаю, что это очень даже хорошая такая вещь и достойная. поэтому. Я думаю, еще нас, то есть в магазине, вот мне сегодня разговаривал, сказали, что примерно, примерно еще они так предполагают, что этот год 100% будут цены еще расти, расти, расти, пока где-то все не насытится. Понижение, конечно, никто не ждите, там чуть-чуть, если произойдет маленький-маленький откат, но это и то из области фантастики. Я думаю, что этого не произойдет сильно. А так еще, возможно, и следующий год будет тоже лихорадка. Поэтому, что нас ждет, мы ну, узнаем позже. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.